всем привет сегодня мы будем рассматривать настройку прокси ipv6 при помощи скрипта от first Byte. скрипт располагается у нас вернее сервис располагается по ссылке которую вы видите сверху вот здесь при помощи этого скрипта можно настроить на любом хостинге ipv6 и прокси сегодня будем рассматривать настройку на непосредственно на сервере от Cloud фобокса но ну, мы будем пользоваться вот самым дешевым за 149 рублей в месяц для этого мы покупаем сервер за 149 рублей в месяц и настраиваем на нем прокси в размере 200 штук у меня уже есть сервер здесь сейчас посмотрим сколько ip адресов так у нас здесь 7 IP-адресов, но в принципе вы можете заказать больше, вы можете заказать там 200 штук, это будет просто для примера, ну а остальное вы можете уже там настроить, купить 200 прокси, вернее, купить все 200 IP и настроить 200 прокси, здесь уже не столь важно. Так, для этого мы приобретаем сервер, вы попадете в вот в такую вот менюшку виртуальные серверы и здесь вот попадете вот сюда вот сейчас подгрузится у нас так сервер за 149 рублей максимальное количество здесь можно приобрести 200 штук ip-адресов я думаю это видео не будет чем-то новым но все же многие люди еще не знают что есть вот такой замечательный скрипт при помощи которого можно настроить и прокси на любом сервере, купив у любого хостинга. Так, ну и что мы на чем остановились? Здесь есть инструкция, можете перейти почитать. Но в принципе я думаю этого не стоит делать, я вам все объясню. Так, после того как мы купили сервер, мы смотрим, переходим во вкладку, во вкладку и адреса и смотрим, что они все активные только после этого мы переустанавливаем операционную систему на Ubuntu 14.04 это очень важно вы при покупке можете выбрать вообще совершенно любую операционную систему а вот после того как айпишники все подгрузятся и будут активны вам нужно будет повторно переустановить операционную систему что мы и делаем мы переходим нажимаем на кнопку перейти и переходим уже в панель управления биллинг и здесь выбираем виртуальные машины операционную систему выбираем переустановить виртуальную машину выбираем операционную систему ubuntu 1404 md64 это, это очень важно потому что скрипт вот этот работает непосредственно только для этой операционной системы и нажимаем ок у нас идет запуск переустановки операционной системы и после того как она переустановится, мы продолжим. Я сейчас нажму на паузу, где-то в ориентировочно, там, минут 10-15 займет это. Так, ну все, операционная система у нас переустановилась. Обновляем и видим, что у нас ярлык перестал вращаться. Теперь надо подключиться по sh клиенту. VSH, так, копируем сразу IPv4, открываем sh клиент. Так, забиваем наш айпишник, соответственно, юсернейм и пор 22, так, и пароль, нам нужно теперь узнать, пароль. Так, и во вкладке «Изменить» ищем свой пароль, он выглядит вот таким вот образом, копируем тоже и вставляем сюда. Нажимаем «Логин», так, подключаемся по SSH и первым делом нам нужно узнать, грузились ли наши вот эти айпи вышестые, которые мы покупали дополнительные, вот эти вот айпишники. IP-адреса ну или вот во вкладке вот здесь, где они показаны, что активно. вызываем команду, нажимаем IPA и видим то, что наши вот IP-шники вот они здесь, они подгрузились то есть сеть настроилась автоматически после переустановки теперь нам нужно воспользоваться скриптом именно генератор вот этих вот генератор прокси от FirstBuy так, для этого нам нужно перейти во вкладку в основную клиент cloudfoobooks.com и нажать вот и подресать что сейчас мы и сделали потом э, нужно обязательно сделать так чтобы основные ipv4 были подгружены внизу и э, скачать вот этот csv файл скачиваем csv файл сказать в папке и ложим там где нам удобно его будет найти потом я кидаю на рабочий стол, Ctrl-V, так, заменить, переместить заменой. Так, и теперь открываю генератор прокси, здесь в обзоре как раз ищу этот файл, файл, вот он вроде, да, вот это основной, и пишу произвольный логин, который будет логином для прокси, также и пароль. Нажимаю генерировать, генерировать скрипт. И вот эту вот строчку надо нам всего лишь скопировать и поместить уже непосредственно в командную строку вот сюда. И нажимаем Enter. Все, больше ничего не надо делать, теперь нужно дождаться э э э полной отработки вот этого скрипта и все, и потом можно уже чекать наши прокси. Скрипт должен от быстро отработать, в принципе он быстро работает. После этого мы уже получим готовые прокси, которые настроили сами непосредственно через э, прокси-генератор. Так, сервер успешно установлен. Все, теперь можем э, скачать прокси-лист. А вот такого, в таком виде он будет нажать Ctrl-A, Ctrl c и я его кидаю в Excel, чтобы он сформировался ровно столбиком вот в таком виде. То есть у нас 6 адресов, э, 6 прокси. Так, и проверим его непосредственно через прокси-чекер да, вот это был глюк у нас у нас определился IPv6 адрес именно 42F1 это айпишник на выходе, который у нас IPv6 вот вот этот вот первый прокси, на первый IP, на котором мы сейчас и настроили прокси все, наши прокси работают, я уверен, даже не буду чекать остальные айпишники. Вот таким образом мы при помощи генератора настроили прокси на сайте от CloudVox. хотя скрипт как бы, как бы указывает то, что он относится к first FirstByte. Так что вот такой вот интересный момент. Самое главное, в чем у людей ошибки, они, допустим, даже знают, что такой есть скрипт, он существует, они пользуются, но они не читают просто внимательно инструкцию а там написано то, что нужно переустановить операционную систему после того, как все IPv6-адреса у нас подгрузились и стали активны Вот и все, так что выполняйте вот эту рекомендацию и пользуйтесь этим скриптом совершенно бесплатно, настраивайте себе прокси в следующем видео я покажу, как можно воспользоваться именно вот этим скриптом, только не на таких хостерах, которые выдают поштучно IPv6 адреса, а такие, которые выдают под сетями. Там мы будем сами формировать IP-шники. IP при помощи генератора скрипта по генерации айпишников и сами уже будем формировать вот этот csv файл и уже настраивать на при помощи этого скрипта а также хочу напомнить не забудьте воспользоваться моим промокодом который даст вам 20 процентную скидку на покупку сервера на, на Cloud фобоксе ссылка и промокод будет размещен непосредственно в описании под видео на этом до свидания пока пока